uh <laughs> uh <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Да-да, yeah, yeah, yeah, да, я работаю. Есть план. Just... Дай лишь обдумать время. Time. Ладно, стань спиной к карте города. Okay. Это напротив большого окна. Okay. Хорошо, теперь... Погоди минутку. Вот так. Good. Теперь, когда я скажу пошел, Good. ты побежишь к этому большому Good. окну, Good. что перед тобой, и выпрыгнешь из Now. него. Now. Да, это I сработает. Ладно-ладно, yeah. okay. okay. okay. ладно. Okay. дай сосредоточиться. Three, two, one, Один. Пошел, парень. Его засекли. Он спрыгнул с западного крыла. Ой, парень. Нужно двигаться. Кажется, это сирена за нами.